Всем привет, друзья! Контракт Дембеле заканчивается буквально через несколько дней. После этого он станет свободным агентом. Барселона всеми силами пытается удержать французов в команде, но вопрос, нужно ли это и что вообще будет с Дембеле. Сегодня поговорим о Дембеле и Барселоне, о возможном конце этой саги и, наконец, ухода Дембеле. Поехали! Итак, Дембеле, у которого контракт заканчивается через несколько дней, все еще не решил, где продолжить свою прекраснейшую карьеру. На этой неделе Усман вернется из отпуска. Он по-прежнему настаивает на том, что хочет остаться в Барсе, но предложение по новому контракту француз примет только в случае его улучшения. Барселона, конечно же, не намерена идти на такой шаг. Важную роль в переговорах играет Хави. Хави убежден, что всем сторонам будет лучше, если Дембеле останется в команде. Он очень верит в Усмана и считает, что француз способен делать разницу. Вдобавок, в случае подписания нового контракта, Барсе не придется вкладываться в нового вингера. В таком случае, как надеется Хави, эти деньги можно будет вложить в Кунде или других игроков. О нем мы говорили в прошлом ролике, обязательно посмотрите. Хави может попросить Барсу приложить усилия, чтобы удержать Дембеле. У него есть надежда, что Дембеле пойдет навстречу и снизит зарплату, особенно учитывая тот факт, что имеющиеся у него предложения не сильно лучше. И в спортивном менеджменте, и в совете директоров ожидает, что вопрос о будущем Дембеле будет решен в начале недели. Если Усман откажется от нового контракта, то Барса попытается подписать Рафинью или Ангеле Ди Марию, о котором я бы хотел записать отдельное видео. Если наберете 100 лайков, то я сразу же начинаю работать над роликом. Так вот, руководство Барселоны, по непонятной причине, крайне недовольны поведением Дембеле и Мусы Сисако, его агента. Если через парочку дней с Дембеле не договорятся, то, хвала небесам, Барса откажется от Усмана. Вот что значит настоящая любовь к клубу. Сточков был прав. Он не любит Барселону. Он не знает историю клуба. Он не хочет играть, но хочет денег. Барселона заплатила за Дембеле больше 100 миллионов евро. И что в итоге? Они думали, что заменили Неймара. Но Реал нашел более молодого и нового Неймара. Венисиуса, который постепенно идет по стопам своего кумира. Так вот, что в итоге с Дембеле? Ничего. Он не наиграл на эти деньги. А его промах в матче с Ливерпулем Месси запомнит навсегда. Все-таки он не подошел к стилю Барселона. Ведь здесь нужна не только скорость, но и умение мыслить как эталонец. На данный момент на Дембеле претендует несколько клубов. Это Ливерпуль, Бавария и Челси, но ну и PSG также хочет видеть французов в команде. Дембеле нравится Клопу. На днях из Ливерпуля ушел Садио Мане, и теперь Клопу нужна замена. Дембеле вроде как подходит под его футбол. Скорость, рывки туда-сюда, прессинг... В общем, Дембеле бегать умеет. Да и в Англии совсем иной футбол, нежели в Испании. Поэтому Дембеле впишется как в литой, но это не точно. Также Бавария может подписать Усмана в случае, если команду покинет Гнабри. Его контракт действует до лета 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Что касается Челси, то клуб сейчас ведет переговоры со Стерлингом, и как бы здесь немного непонятно. Если Стерлинг перейдет в Челси, то Дембеле, скорее всего, уйдет не к Тухелю, а к другому тренеру. Если Стерлинг останется, то Дембеле будет в Челси. В общем, вот такая вот ситуация. Надеюсь, что Барселона, если и подпишет контракт с Дембеле, то только на своих условиях, иначе